Одесский след в Непале или Одиссея Бориса Лисаневича Путешествуешь по миру и понимаешь, как широка Одесса. Нет, это не только наши люди, разбросанные по всем странам и континентам и встречаемые в самых невероятных местах. Это сочная поросль в мировой истории, корни которой берут свое начало в нашем городе. Я, конечно же, не обольщаюсь всемирной популярностью нашей малой родины. Частенько меня спрашивают там, за рубежом, о том, а где это Одесса? И приходится объяснять, что это на противоположном от Стамбула берегу Черного моря. Но, как говорила моя бабушка, а все-таки... Представьте себе, Непал, Катманду, я не ругаюсь. Так называется столица этого азиатского государства. Где Катманду и где Одесса? Вот я пытаюсь преодолеть языковой барьер на моем ужасном английском между мной и 12-летней девочкой-непалкой, говорящей на хинглиш. Пришлось потратить довольно много времени, пока стена рухнула. Оказывается... Она из семьи христиан, правда, католиков, но мы ей все равно интересны. Вы откуда? Украина? Долго объясняю, где это. И произношу название нашего города. И вдруг вижу восторженная радость и слышу, «О, Одесса! Одесса! Борис Лисаневич!" Теперь уже я к своему стыду хлопаю широко открытыми глазами. Тогда я еще ничего не знала о нашем земляке, ставшем прародителем туризма в Непале. Я думаю, что вы сами прочитаете о нем в интернете, как это сделала я. Короче, скажу об этом человеке. Гениальный авантюрист, талантлив и парадоксален, как все настоящие одесситы. Но вернусь к моей собеседнице. Она рассказала мне следующее. Мой дедушка работал в ресторане, который открыл здесь Лисаневич. Дед восхищался своим работодателем. Часто расспрашивал его о многих вещах. Даже выучил несколько русских слов. Борщ, котлеты, хорошо. А меня, свою внучку, на русский лад называл Таня. Несколько раз пересказывал он услышанную от Бориса историю о волшебных пророческих видениях. Первый раз посетила Бориса это в раннем детстве. Тогда он еще мальчик, стоял на берегу моря и смотрел на заходящее солнце. Оно было огромное, красное и слепило глаза. Он прищурился, но продолжал смотреть. И тут ему показалось, что это не солнце, а женщина в неземном красном наряде танцует причудливый танец. Тогда он еще ничего не знал, как выглядит Сари и какие у нас танцы. Когда солнце опустилось, небо покрыли белые облака, которые казались заснеженными горами. Одно облако заволокло весь горизонт, превратившись в невиданное им ранее сооружение. Это потом он узнал, что это был буддийский храм Баднатх. Он видел все это не во сне, а на его. Эта картина возникала в его воображении еще несколько раз. Последний раз все это он видел, стоя на борту корабля, покидая Одессу. И когда он все это нашел в Непале, здесь и остался. Далее непальская Таня говорила и говорила о том, как уроженца нашего города называли второй достопримечательностью Непала после Эвереста и о том, что он был личным другом непальского короля, и как стал арестантом, угодив в тюрьму, и как получил счастливое освобождение, а затем организовал коронацию нового монарха, а потом прием английской королевы Елизаветы II, выстроив вдоль дороги ее следования 300 разукрашенных слонов. Он так впечатлил ее величество, что впоследствии она до конца жизни посылала ему поздравительные телеграммы в день его рождения. Как неожиданно становился богатым и так же быстро разорялся. Как брал в плен своего обаяния многих известных людей того времени. И так далее, и так далее. И чем больше рассказывала девочка, перечисляя бесчисленные факты из жизни Бориса Лисаневича тем сильнее она вгоняла меня в краску смущения от полного незнания о таком удивительном Одессите. Вопрос, а где в Одессе улица Бориса Лисаневича? Если вам нравятся эти рассказы, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки и еще ждем ваших комментариев.